Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я решила для вас снова снять небольшой влог. И пока я жду Славика, я вам немножечко расскажу, что же в этом влоге будет. Во-первых, я с вами поделюсь рецептом молочного желе. Очень вкусное и быстро готовится. Также мы отправляемся на одно из красивых озер, которое находится возле нас. Озеро называется Глыбоке. Покажу вам, как пользоваться польским пачкоматом, как отправлять посылки или забирать посылки. Если вам это все интересно, обязательно продолжайте смотреть дальше. Сейчас я направляюсь в пачкомат. Он находится недалеко от меня, буквально 2 минуты ходьбы. Я уже упаковала свою посылку и покажу, как пользоваться пачкоматом. И хочу вам сказать, что пачкомат вообще очень удобная штука. Во-первых, быстро доходят посылки, во-вторых, дешево. И в-третьих, пачкомат работает 24 на 7. Вот так вот выглядит пачкомат. Я подхожу к экрану. выбираю польский язык далее нужно чтобы здесь проверила штрих-код есть ждем и открылась у нас маленькая ячейка закрываем возвращаемся опять к экрану и подтверждаем и еще раз все Обязательно пользуйтесь пачкоматом, это облегчит вашу жизнь. Ну а теперь отправляемся с вами на озеро Глыбоке. Мы в одну сторону решили проехаться на поезде, а назад уже шли пешком. По пути мы увидели очень интересное старое здание, даже похоже немного на заброшенный лагерь. Хочу еще вам показать ценник. Здесь указаны все цены на услуги. Можно арендовать домик, заплатить за парковку и многое другое. Я прошла всю территорию, которая находится возле озера. Есть магазинчики с едой, с напитками. Также стоят палатки со столиками. Расположены детские площадки, катера и многое другое. В тот день, когда мы поехали, погода была просто прекрасна. Теперь я понимаю, где практически все поляки отдыхают в воскресенье. уже на месте, от поезда идти приблизительно 5 минут и решили расстелить плед здесь на газончике, здесь в принципе людей не очень много, я думала будет намного больше и территория большая, поэтому если вы живете где-то недалеко приезжайте на это озеро здесь оказывается даже школа есть по называется Ныркуваня то есть можно будет снять, взять аппаратуру и нырять, учиться нырять. Также сдаются вот такие вот небольшие домики. И даже некоторые люди, я вижу, уже сняли один из номеров. Очень красивая улица здесь. Да, конечно, приехать отдохнуть сюда на пару дней, в принципе, неплохо. И оказывается, что не все под сдачу. Некоторые даже дома — это дачи поляков. Поэтому многие приезжают сюда, когда уже потеплеет, и отдыхают на озере. Вот сзади меня, посмотрите, какой симпатичный дом. Поэтому я всем советую ездить в такие места и отдыхать морально и физически. Я хочу вам сказать, что место мне понравилось. И, скорее всего, что каждое выходные я буду сюда приезжать. Хочу вам показать, что я заказала на AliExpress. Для меня это уже вторая покупка. Первая покупка была не особо удачной. Один товар пришел, второй не пришел. Пришлось сделать возврат денег. Но вторая покупка у меня... Практически прошла удачно Я не знаю, у вас ли тоже так Если вы заказываете на Алиэкспресс Приходит ли то, что вы ожидаете Итак, начну с того, что я заказала себе вот такие вот зажимы, которые мне необходимы для того, чтобы держался микрофон. Я заказала, так как мой сломался, я заказала два зажима, и они пришли удачные. Вот в таких вот пакетиках. Все было упаковано очень хорошо. Вообще вам хочу сказать, что посылка пришла полностью в один день. Я не знаю, то ли это один продавец у меня был, или разные, как они вообще пакуют, фасуют. Но когда я... Забрала посылку, я думаю, ну пришли там мне, что пришли мне чехлы, например, да. Но когда я пришла домой, я распаковала, увидела, что у меня пришло все, просто в одном пакете и разделены маленькие пакетики. Далее я заказала стекла на телефон. Я конкретно указала, какая у меня модель, какой размер диаметр, все расписала. Но продавец мне все равно выслал совсем другой размер стекла. Но меня удивило то, что упаковали хорошо, было вот в таком вот пластиковом, как вы видите, контейнере. Здесь салфетки внутри, и я заказала еще и два стекла. Могла бы заказать и одно всего лишь, ну ладно, пусть будет два. Заказала два стекла, но они оказались большими. Теперь я не знаю, что мне с ними делать, оставить на память или кому-то отдать. Плюс в том, что я написала продавцу, что эти стекла не подходят, не те, которые я просила, и продавец согласился сделать возврат денег. Поэтому деньги мне уже пришли на карту, а стекла остались у меня. Этой покупкой я довольна 50 на 50, так как покупка не удалась, но деньги мне вернули. Следующее, что я вам хочу показать, это чехлы, которые я заказала на телефон. Один чехол, вот такой вот яркий, коралловый, мне очень понравился цвет, и я думаю, лето как бы на улице, поэтому почему бы не взять вот такой вот яркий чехол. Ну и второй чехол, конечно, он не яркий, но он с таким рисунком, который ассоциируется у меня с хорошей жизнью, с позитивом, так как я люблю путешествовать, я решила взять себе чехол с самолетом. Чехлы были хорошо упакованы в пенопласт и небольшой вот такой вот пакетик вообще все товары были очень хорошо упакованы и я даже рада что они все так сделали потому что в основном как я знаю приходится алиэкспресс не очень э, так сказать в хорошем качестве или коробка помятая или пакет порванный или что-то побито поломано но мне повезло и последнее что я заказала на AliExpress, это был вот такой вот переходник я конечно тоже не знаю то ли я виновата, то ли продавец. Я заказывала microUSB. И здесь мне нужен был выход к наушникам. Такой круглый. Я не знаю, как он точно называется. Сейчас вам покажу. Разъем круглый. И э, вот именно вот такой разъем я искала. Но для моего телефона не подходит вот эта вот сторона. Мне нужен был microUSB для телефона и для камеры. Поэтому я также сделала возврат денег, и продавец мне вернул деньги. Я, если честно, была удивлена. Поэтому покупки на Алиэкспресс у меня вышли 50 на 50. Я покупками довольна. Я обязательно буду дальше заказывать на Алиэкспресс, потому что там недорого. Конечно, приходится ждать долго. А, забыла вам еще сказать, что... Моя посылка пришла на 20 дней раньше, она должна была прийти мне 26 мая, а она пришла 5 мая, то есть это очень быстро, на 20 дней раньше, вы представьте себе. Не знаю, может из-за того, что я нахожусь в Европе, поэтому так быстро, но я даже рада, что посылка пришла так быстро. Ну а теперь мы перейдем с вами к рецепту. Мы сейчас отправляемся на кухню и хочу с вами поделиться очень вкусным молочным желе, которое понравится не только детям, но и взрослым. Для приготовления желе нам понадобится молоко, сливки 30% желатин, обычный белый сахар и ванильный сахар. Первое, с чего мы начнем, это нужно найти емкость, в которой вы будете готовить молочное желе, желательно небольшое. Насыпаем 2 столовые ложки сахара. Немножечко ванилина. Далее добавляем желатин. Хорошую столовую ложку можете насыпать, чтобы оно было густое желе. И добавляем 100 миллилитров молока. Хорошенько перемешиваем. И добавляем сливки. Кстати, сливки я покупала в объеме 330 миллилитров. У нас получается на 100 миллилитров молока 330 миллилитров сливок. После этого мы все отправляем на газ и хорошенечко перемешиваем. После того, как вы приготовили желе и оно немножечко остыло, можете разливать формы. У меня форм специальных нету, поэтому я залью в обычные бокалы для вина. В общей сложности получается желе приблизительно на 2 порции по 200 мл. Также я решила украсить клубничкой. Если у вас есть какие-то другие ягоды или фрукты, вы также можете добавить свое желе. Далее мы это желе отправляем в холодильник на ночь. И на следующий день вы можете наслаждаться молочным желе. Всем приятного аппетита! Ребята, спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем видео. С вами была ваша Аня. Всем пока!